Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Субик, И согласитесь, давно не было видео, да? Я тоже согласен В данном видео я хочу поговорить о том, как лучше тратить свои накопления А именно синие монеты, ну иногда по случаю там и золотые Я хочу дать вам пару советов, как правильно начинать свой вести аккаунт Типа там, ну что покупать в первую очередь, чтобы покупать в последнюю очередь И когда стоит тратиться уже на скины Какие-то лайфхаки Ну, типа вот этого Интро, погнали. <музыка> так, давайте по-быстрому. Хочешь видеть новые скины на оружие, которые даже еще не вышли? Хочешь видеть новое оружие? Хочешь видеть эксклюзивную информацию? Тогда тебе сюда. Мой телеграм-канал. Все о игре и ничего лишнего. Ссылка в описании. Данное видео наверное будет полезно только для новых игроков, так как у старых дают и у донатеров там уже запредельные уровни и запредельное количество монет, даже которые наверное некуда тратить. Но думаю все равно стоит узнать несколько советов и лайфхаках, а потом учить своего друга играть. Первый пункт. Не стоит в первую очередь открывать кейсы и гнаться за скинами, это все придет. Изначально лучше хотя можно сказать даже нужно прокачивать оружие, чтобы в дальнейшем у вас были все в и вам было комфортно играть. Изначально я вам советую прокачивать три оружия. Это АК-47, М4А4 и пистолет Дигл. После того как вы прокачали три данных пушки, вы же можете начинать откладывать монеты на кейсы. Но все-таки не всегда же играть без кинов. Второе, небольшое дополнение к первому пункту. В игре присутствует функция x 2 это когда вы смотрите рекламный ролик, а после этого ваша награда увеличивается в целых два раза. Если у вас есть данная кнопка, не ленитесь потратить 30 секунд своего времени. Так ваш фарм пойдет гораздо быстрее. Третий пункт начнем с того, что поздравляю, ты уже стал опытным игроком. Если ты действовал по пунктам, то у тебя уже на аккаунте имеется целых три полностью прокачанных оружия и как минимум три скина на разное оружие. Давайте рассмотрим, что делать дальше. Всем охота иметь прокачанную АВП, но с ней мы немножко повременим. Прокачивать мы будем также три оружия, как и в первом пункте. Это Скаут, АН-94 или же Абакан, как угодно вам называйте его, мне пофиг и М4А1. Данное оружие почти при нулевой прокачке будет лучше, чем АК и стандартная МК. Также по желанию покупаем кейсы и открываем их. Четвертый пункт также будет небольшим дополнением к предыдущему пункту. Многие ютуберы, в том числе я, провожу разные раздачи на золотую голду. Также не лезьте принимать в них участие, вдруг ваша фортуна вам улыбнется. Если вы выиграли примерно там 100 монет, может быть побольше то я вам советую купить стартовый пак, который даст вам целых 5000 синих монеток, 2 костюма на персонажа и также нож Good Knife. На остальные монеты вы можете попытать свою удачу на кейсах, либо перевести в синие монеты и вложиться в оружие. Пятый пункт начнем с того, что если ты все еще придерживался моим рекомендациям и тебе хотя бы один раз повезло в раздаче монет, то ты уже имеешь на своем аккаунте 6 полностью прокачанных оружий и как минимум 6 разных скинов и стартовый пак. Идем дальше. Данный пункт мы посвятим тому, что будем прокачивать пистолеты, но ну, не только пистолеты. Прокачивать мы будем также три оружия, это Glock 18 Юсп и АВП. Также не забываем испытывать свою удачу в разных раздачах. По итогу всех пунктов вы становитесь профессионалом игры Блокпост Mobile. Если вам везло в раздачах, то у вас возможно есть прайм статус. Если не очень везло, то вы без него. Но помимо этого у вас есть целых 9 полностью прокачанных оружий и как минимум 12 скинов на них. Друзья, также некоторые тематические обновления у нас существуют в игре, например там Хэллоуин, а новогоднее обновление, которое будет скоро, разработчики добавляют бесплатные кейсы. Это еще один шанс получить халявные скины. Друзья, а на этом все. Я рассказал как лучше вести свой аккаунт, что прокачивать в первую очередь, что вообще не стоит прокачивать, рассказал некоторые лайфхаки в игре, и куда в целом стоит тратить свои драгоценные монеты. Надеюсь, видео оказалось полезным как и для новичков, так и для старых игроков. Всем спасибо за просмотр. До встречи.